Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале. Сегодня буду тестировать вместе с вами вот такую покупку из FixPrice. Это никотиновая кислота экстра для волос. Рост волос, укрепление корней волос, восстановление. 65 мл здесь идет. Покупала я ее за 77 рублей. Вообще, я давно ее уже видела. Все почему-то избегала, потому что один раз посмотрела какой-то обзор. Там девушке не понравилось. Я ее все как-то избегала, но тут все она мне усолила глаза. Думаю попробую сама и скажу вам нормальная она или нет по своим ощущениям. Так что нам здесь пишут перед применением нанести небольшое количество на локтевой сгиб или запястье. Если через 15-40 минут на коже не появятся признаки раздражения, сильное жжение, сильное покраснение средства можно использовать. Легкое покалывание и покраснение кожи головы после нанесения средства является нормальной реакцией. Так, давайте открывать, посмотрим, что внутри. Внутри идет вот такой вот тюбик. Любопытный. Так, давайте откроем, посмотрим. Честно боюсь. Пахнет не очень приятно, честно скажу. Неприятный запах. Ну что, давайте пробовать. Я знаю, у меня отросли корни. Скоро у меня будет обзор краски для волос. Будем тестировать. Так, сейчас лишнее уберу. Ну что, давайте. Я так примерно разделю. Посмотрим. Вообще, как ощущения стала проверять на сгибе локтя, там вот это все, я отчаянный человек, спробую сразу так. Опа-опа, она очень жидкая. так попробовать. Но это вообще вода прям, вода водой. Я думала, что она будет жидкая, ой, густая точнее. Пахнет. Я не скажу, конечно, что прям вообще противно такой запах терпеть можно так ну давайте я сейчас нанесу перед зеркалом похожу и скажу вам впечатление а то так неудобно наносить, все бежит неудобно ну что вот нанесла я эту никотиновую кислоту думала конечно то что она будет погуще она вообще вода прям вода водой все бежит, все течет. То есть надо на сразу по волосам растянуть, иначе все побежит. По лицу, на одежду и вообще. Ну, хожу уже я несколько минут. Что хочу сказать, пока вообще все нормально, никаких дискомфорта, ничего нет. Когда я буду монтировать видео, я вам напишу. Нормально все или нет? А там уже смотрите сами покупать ее или нет. Ну, конечно, я расстроилась, что она такая жидкая, не очень удобно наносить. Прям вообще, прям я не знаю, я уже на руку пробовала, как-то все равно вот как будто воду в волосы втираете. Надеюсь, какой-то эффект все равно будет. Вот. Так что видео, я, когда буду выкладывать, когда вы увидите это видео, я вам напишу текстом. Вот, В общем, как-то так. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки. Всем пока! Не могла не снять для вас видео, чтобы вам не рассказать. В общем, после использования никотиновой кислоты у меня буквально через час до этого все было как бы нормально. Потом начался такой сильный зуд по голове, просто ужас просто какой, я быстрее побежала смывать, смывать это все, мыть голову, в общем, средства отвратительные, я вам его не рекомендую, я не знаю, может быть, у меня волосы так, голова так, отреагировала, какой то аллергическая реакция, либо что, ну, в общем, смотрите сами, брать или нет». Если будете брать, то проверяйте тест на чувствительность обязательно. Я, видите, не сделала и очень пожалела об этом. Ну вот. В общем, как-то так. Всем пока!